Всем привет дорогие друзья, случайные зрители и поклонники игры Mortal Kombat 3 Ultimate. Меня зовут Анатолий и сегодня я вам хочу рассказать про то, как играть и как научиться играть вообще в игру Mortal Kombat 3 Ultimate. Видео будет, может быть, немного долгим, но зато очень интересным и познавательным. Так что... Погнали. В общем, короче, сейчас, недавно, месяц назад запустился сайт. Вот такой вот сайтик. Он называется ultimatecap.ru. Вон там, видите, внизу появляется. Он внизу появляется слева. В общем, набираете, попадаете вот сюда. Вот сюда попадаете, у вас открывается список вот таких вот рейтинга игроков. И здесь можно играть на такой, ну, собственно, придуманный, придуманный, воображаемый какой-то рейтинг, выдуманный. То есть, который, как бы, ну, говорит о том, что м -м, вот ты вот такой вот хороший игрок, значит, ты повыше чуть-чуть в рейтинге. А если ты вот такой плохой игрок, значит... Ты там среди новичков, бигинеров в самом низу. Начинается вот отсюда у вас. Снизу 96 место. Фига, здесь кто-то улетел на 96 место. Неплохо, неплохо. И дальше поднимается вверх. Кстати, вот это все вот у нас новички. Они попадают вниз. Им дается 1700 очков рейтинга стартового. Ниже этого рейтинга не бывает. Потом все поднимается, поднимается. Когда мы будем играть, у нас будет увеличиваться рейтинг. И как видите, он увеличивается, увеличивается, увеличивается. Идет вот так вверх, вверх, вверх, вверх. вверх. И вот здесь вот уже начинается переход в более интересный, более сильный уровень. Такой средний, стабильной игры. От 2000 рейтинга. В принципе... До него добираться очень-очень долго, особенно новичкам. Особенно если вы в первый раз включили игру, прочитали где-то, посмотрели видосы и такие думаете, ага, сейчас я там всех победю, короче, вот такой я самый крутой, самый лучший. Ни хрена подобного, я тоже так думал, но оказывается, что здесь дохренища игроков, которые, блин, поназабивали места и никак суки не спускаются вниз. Поэтому побеждать их довольно-таки сложно. Дальше идет еще одна лига золотых игроков, которые очень хорошо играют уже, ну, стабильненько, в принципе, то есть так стабильно прям хорошо, то есть победы за победой. но ну, вот если они друг с другом играют, они, конечно, теряют очки рейтинга. Там уже от 2300. Ну и, конечно, вверху у нас идут профессиональные игроки, которые играют там по всяким турнирам, ездят куда-то там, летают в другие страны и так далее, знай, надирают всем задницу. Здесь вот есть такие мафиозы, фризены, сноубои, беливеры и прочие-прочие-прочие-прочие Трелломаксы. Кстати, Трелломакс я что-то вообще первый раз вижу. Он даже зарегистрировался. Ничего себе. А -а -а -а -а -а, вот такая вот хрена -тота. Вот такая вот Ultimate Mortal Kombat 3 аркадная версия специальная по интернету. Для начала вам, конечно, нужно зайти вот на этот сайт и зарегистрироваться, но прежде, прежде чем это все делать, я вам хочу рассказать, как научиться играть. И как лучше, когда вы зарегистрируетесь, сразу начать нафиг побеждать всех. Потому что, когда вы начнете играть в рейтинге, это будет вообще полнейшая жопа. Как бы вам так рассказать, как бы вам так показать, чтобы все это, это зашло, все это прям так было понято. Ну все, погнали, в общем, сейчас расскажу, как надо играть. Так, ну что, переходим, значит, в игру, короче, и первое, первый этап, который, которого вам нужно, короче, следовать, это выбор своего основного персонажа, или даже нескольких персонажей. То есть как, как выбрать своего основного персонажа? Для этого вам нужно, если вот вы только начали, да, и не, не знаете, кого выбрать, вы где-то там посмотрели видео, что якобы какой-то human смог или какой-то вот кабал, что они типа вообще самые крутые, самые лучшие такие, да. А, и вам нужно, и вы думаете, что вам нужно именно играть за них, если они такие классные, то я вам скажу, что это неправда, это не так. За них и, и играют очень долго играющие игроки, натренированные, и поэтому ну, то, что они побеждают, как бы это чисто заслуга тренировок многих, многих, многих лет, то есть игры. И поэтому это не значит, что если вы выберете Кабала, то вы сразу будете побеждать всех и высоко-высоко подниметесь в этом рейтинге. То есть вам нужно определиться из списка персонажей а, а, выбрать своего персонажа, который подходит именно вам. Для того, чтобы это сделать, вам нужно сыграть в аркаду просто с компьютером вот в этом третьем столбике. Абсолютно всеми персонажами по очереди. То есть мы сначала берем, как бы, например, персонажа, там, Китану, Рептилию, да, и вот так вот. По очереди просто проходим. То есть мы играем за каждого персонажа, доходим до Матара. То есть, ну, не, не нужно побеждать Матару или Шалкана. Это не имеет значения, потому что за них никто не играет и смысла никакого не будет. Мы должны просто а всеми персонажами поиграть, да? Посмотреть, у них вот все комбо, все удары. То есть научиться их делать. Научиться играть против компьютерного бота. То есть абсолютно за каждого игрока пройти игру. Мы проходим игру, то есть вам нужно пройти игру всеми бойцами абсолютно. То есть, неважно, нравится вам визуально, девка это, там, парень, робот, какая разница, это не имеет значения. Вы должны выбрать того персонажа, который вам подходит. И удары, которого вам легко делать. То есть, как, когда вы делаете комбинации, когда вы делаете комбы. Когда вы делаете какие-то мувы, супер удары там всякие. Вы должны понять для себя, что мне, ну что вам очень легко делать эти удары. На этом персонаже. Поэтому вы должны всеми персонажами проиграть абсолютно в столбике. То есть абсолютно всеми вот так вот пройтись по порядку. Кроме, кроме Рейна вот этого, да. И вот так вот всеми-всеми сыграть короче и определить для себя самого лучшего персонажа который вам подходит именно по ударам именно по каким-то вот этим э ком комбам комбинациям и так далее обязательно проходите за всех до матара и дальше нажимаете кнопочку f3 и скидываете игру заново то есть вы прошли до матара посмотрели как вам игралось за этого персонажа если хорошо то вы себе поставили там плюсик, да, примерно. Ну, отметили для себя, что да, этот персонаж очень хорошо подходит мне. Опять нажали F3, опять выбрали другого персонажа, и опять, в общем-то, опять выбрали третий столбик, и опять проходим до Матара. Так делаем за всех персонажей каждый раз. Таким образом, когда вы сыграете за всех персонажей, попробуйте у них там все удары, то есть научитесь играть за кого-то очень хорошо. Во-первых, вы научитесь играть за всех персонажей, ну, более-менее нормально. Во-вторых, вы для себя выберете именно самого лучшего персонажа, который вам подходит. И это очень важно. То есть этот персонаж станет вашим основным, вашим мейном, как бы. Вот этот мейн-персонаж главный, возможно, даже не он один будет, а возможно вам даже понравится несколько персонажей. И вы выберете ну несколько мейнов, например, там три персонажа, три-четыре, и будете играть, ну, именно за них. Поэтому, ну, вот основной первый этап – это определиться с тем, какой персонаж вам больше всего подходит, какие удары у него легко делать вам и так далее, все такое. Дальше уже идет механика самой игры и умение играть, что, ну, довольно тоже очень сложно. В общем, поняли, да? То есть сначала играем просто с ботами, проходим третий столбик за всех персонажей. Когда прошли, ну, не знаю, тем персонажем, которым вам всех легче, и вы всех быстрее, всех победили и прошли, того персонажа и берете для игры в интернете. Значит, это значит, что он вам ну, очень хорошо подходит. Дальше, значит. Идем дальше. Второй этап. Второй этап начинается с того, что вы теперь в онлайне тренируетесь с каким-то соперником. Вы берете своего мейна, своего основного персонажа или нескольких персонажей, которого вы уже определили, когда играли в аркаде, да? Когда проходили вот этот третий столбик. Тем персонажем, которым у вас лучше всего получалось проходить столбик, вы его берете, короче, и заходите туда, в онлайн, на фриплей, то есть игру без рейтинга. Там к вам будут заходить какие-то ваши противники, и вы можете с ними потренироваться, то есть отточить какие-то приемы и удары. То есть это очень важный момент. То есть вы должны будете расширять список каких-то приемов своего основного персонажа, и учиться, учиться делать какие-то какие комбинации большие, например, которые отнимают больше здоровья, какие-то миксапы. То есть вы должны научиться максимально хорошо играть за своего персонажа. Поэтому вторым, вторым этапом это является тренировка выбранного персонажа. То есть вы должны максимально стопроцентно потренировать тренировать игру за этого персонажа, чтобы вам было потом не так сложно играть в рейтинге, то есть не стыдно. Есть еще один этап, который называется непредсказуемая не игра или нерандомная игра. То есть вы должны научиться играть непредсказуемо. То есть, например, вы играете за какого-то персонажа. Вы играете за какого-то там персонажа. За Люкенго, например. Вот вам нравится играть за Люкенго. У вас очень хорошо получалось проходить за него игру, аркаду в столбике, да вы играете за Люкенга. А, третий этап, это такие комбинации, которые нельзя предугадать. То есть, например, вот вы можете играть за Люкенга, да, и вот так вот все время бить одно и то же, один и тот же удар, вот так вот делать, короче, или вот так. Это очень плохая игра. Нельзя так делать. Нужно делать разные удары. То есть, например, вы можете вот так делать, вот так делать. Потом подбежать, вот так сделать. То есть вы должны как бы миксовать. Вы должны делать разные удары. И с разного расстояния. Вы должны как можно больше э, таких разнообразных ударов проделывать. Это и есть как бы ключ к победе. То есть никогда не делайте однообразных ударов. Потому что противник, он уже может... Что? Второй раз, когда вы вот так будете делать, и второй раз еще так делаете, он уже предугадает вас, он прыгнет и все, отнимет вам здоровье. Поэтому не делайте как бы вот таких вот ударов, которые как бы повторяются много и часто. То есть делайте разнообразные удары и в разные, в разные моменты времени. То есть то вот такой удар здесь сделали, то вот такой удар здесь сделали, то там отпрыгнули, вот такой удар сделали. То есть, у вас должно быть разнообразие игры на том персонаже, на вашем основном, да, мейне, которого вы выбрали. То есть вот эти именно три этапа являются ключом к нормальной игре, к тому, чтобы нормально научиться играть. Ну вот, в принципе, и все, наверное. То есть вот эти три основных этапа, которые я вам рассказал, они и являются э -э тем самым ключом к победе над другими игроками делайте какие-то миксующие комбинации. Самой вер вершиной, как бы, вершиной мастерства вот этого, этой тренировки, будет то, что вы достигнете такого уровня, когда вы сможете уже э, предугадывать какие-то действия соперника. То есть, видите, Смысл заключается в том, что когда вы сыграете за всех персонажей, вы уже будете знать удары у всех персонажей. И соответственно, вы будете знать, когда в какой момент они делаются. И тогда, против противника, когда вы будете играть, вы можете предугадать то, что он будет делать. То есть Это является важной особенностью в игре Mortal Kombat. То есть научиться предугадать удар противника. То есть, что он будет делать сейчас? То есть, например, если он стоит в углу, и он играется за Кабала, и у него мало жизни, скорее всего, что он сейчас сделает вот этот вот бег, быстрый бег, да, спин, который вас закрутит. Вы уже знаете это. И поэтому вы что, ставите блок? То есть, вы уже научились как бы вот это предугадывать. То есть, вот это умение как бы предугадать, прочитать соперника. Оно появляется не сразу. Оно появляется только тогда, когда вы сыграете, ну, за всех персонажей в игре. И когда вы научитесь играть, ну, делать все их удары, все комбинации, все спецприемы. Тогда вы сможете уже, ну, как бы чувствовать каждого соперника. То есть, например, если он играет за того персонажа, вы знаете, что у него есть какие то удары, что вот так-то будет, что он сейчас, скорее всего, прыгнет или он сейчас сделает то-то, то-то. Вы предугадаете это. Вот. И вот эта тренировка, вот эта тренировка всяких движений, оттачивания, мастерства, она позволяет именно, как бы сказать, вот такой навык развития, то есть просто такую способность. Это как шестое чувство, когда вы предугадываете соперника, и все.